Добрый день, я член совета на общественной организации независимого наблюдения, наблюдатели Петербурга. Вообще наблюдатели, они появились на волне э, в массовых протестах, вызванных фальсификацией выборов в Думу и законодательное собрание в 2011 году. Тогда был большой подъем, и тысячи людей решили стать наблюдателями, чтобы препятствовать фальсификациям уже на выборах президента в 2012. Дальше стало ясно, что процесс изменений это очень небыстро, и позитивные изменения, безусловно, наступают, но крайне медленно. Все это Время с 2012 года мы внимательно отслеживали процессы, связанные с выборами в Петербурге. Мне кажется, важно сказать, что у нас есть четкое понимание, что проблемы, они не в конкретных видах фальсификации, вброс или там карусель, сколько в том, что любой результат, который нужен власти, будет обязательно ее получен тем или иным путем. Поделать с этим, ну, мы думаем, ничего нельзя. И наши победы все еще очень и очень локальные. Мы здесь собравшиеся, вовсе не наивные ребята, которые думают, что вот мы сейчас заставим э, участковые комиссии правильно делать протоколы, да, и проблема решится. Вовсе нет. Тем не менее, мы можем как бы, проанализировать те проблемы, которые были в последние годы и были выявлены в предыдущие годы, из-за которых выборы не могут называться свободными выборами. Да, этот митинг за свободные выборы. Прежде всего, это отсутствие выбора, а именно не допуск кандидатов, которые могли составить хоть какую-нибудь конкуренцию на губернаторских выборах и создание всевозможных препятствий в регистрации муниципальных депутатов. Это ресурс. К сожалению, в нашем городе имеет место массовое понуждение к голосованию, подвозы, подкуп избирателей карусели um. Вбросы, да, Несмотря на то, что вброс оказался бы архаичный метод, но тем не менее мы сейчас отсматриваем а, видео с избирательных участков, и мы видим, что до сих пор вбрасывают пачками. Это основные способы. А, также в методах это нарушение на подсчете, неверное заверение формы протокола, который не позволяет политическим партиям или кандидатам оспорить в суде результаты выборов. Это невозможно до сих пор. В сентябре будут выборы губернатора и муниципальных депутатов. Мы отлично помним, что происходило в 2014 году, и тогда была сама кандидата могла бы много рассказать по выборам в Адмиралтейском районе. Основное по всему городу, к сожалению, происходило массовый недопуск, массовая фальсификация досрочного голосования. Оно носило настолько вопиющий характер, что само понятие досрочное голосование стало плотно дискредитированным. Нарушение процедуры подсчета. Фактически на ряде участков в протоколах писали нужные цифры, как это было в 2011 или 2012 году. Подвозы и подкуп избирателей. Извините, пожалуйста. Если основания полагать, что в этот раз выборы пройдут как-то иначе? Об этом мы можем судить по реальным действиям власти избирательной системы. Несмотря на частые заявления о позитивных изменениях и действительно стремление Центральной избирательной комиссии, в частности, к открытости, мы видим зачастую движение в противоположном направлении. Если избирательная система сделала выводы, то это выводы скорее о том, как эффективнее бороться с людьми, заинтересованными в честных выборах. До сих пор одиозные председатели территориальных комиссий, участковых комиссий, которые были увлечены в фальсификациях, остаются на своих местах и переназначаются. Представители избирательных комиссий муниципальных образований, которые будут считать наши голоса муниципальные выборы осенью, продолжают формироваться в составе восьми человек. Это полностью исключает доступ туда независимых людей, да, там э, остаются парламентские партии, Единая Россия, МЛДПР и подобное. Власть, к сожалению, добивается увольнения независимых журналистов, которые пишут о выборах и по-прежнему хочет формировать муниципальные советы из своих людей. Недавно об этом сказал ну, в прямой своей речи губернатор Беглов. Наша общая задача постараться не допустить повторения 2014 года, 2012 года, 2011 года. Но мы будем честны, как бы, да, не допустить повторения, ну, вряд ли удастся, да. Но нужно стараться сделать, чтобы результаты, которые власть нарисует, стоили как можно меньше. Отдельно мы выделяем выборы муниципальных депутатов, где локально нужно, можно обязательно нужно побороться, да. Я призываю записываться кандидатами там, в наблюдатели, да. Как сказал Махат Маганди, мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире. Поэтому, как члены да, наблюдательской организации, записывайтесь в наблюдатели, агитируйте своих там, родных, знакомых, стать наблюдателями, членами участковых комиссий. Это сейчас очень важно, это действительно поможет сделать. Делать Спасибо.